Всем привет! с Я Фреймс, у него покажу топ-3 пиратских сервера, на которых будварс такой же, как и на хайпикселе. Здесь он проясните видео, но мы начинаем. Но ну, а мы переходим к третьему месту в нашем топе. Это сервер хайпиксель Это пиратская копия хайпикселя. Идут почти все режимы с хайпы. И тут как раз есть будварс такой, как на хайпе Но это у этого сервера два минуса. Первый ⁇ это лаги. То есть, когда вы заходите на сервер, вас может просто телепортировать обратно, вы не сможете зайти ни в какой режим. Также в, в самой игре могут пропадать блоки и второй минус это очень маленький онлайн даже вечером он может подниматься максимум до 500 поэтому он попадает на третье место в нашем топе но мы двигаемся дальше Второе место. Это сервер Jartex Network. Это сервер, на котором очень большой онлайн и b Как на Хайпикселе Но есть один минус. Это то, что русских на этом сервере почти нет. И поэтому он попадает на второе место. Но мы переходим к самому лучшему пиратскому серверу, на котором b такой же, как на Хайпикселе Это русский сервер blogmc.ru. Это сервер, на котором онлайн почти 4000, даже больше. И на нем b 2 такой же, как и на Хайпикселе, И на, и на нем Вообще, практически нет лагов. И мне кажется, что это самый лучший сервер по Бадварсу, который только есть. Ну, не считая только Хайпиксель. Так что, IP всех серверов будет в описании. Надеюсь, вам понравилось это видео. Всем спасибо за просмотр и всем пока.